Всем привет, с вами VC-потолог Бай, и мы будем натягивать натяжной потолок в лифте по пищевой системе. Дима из команды Корсика. Сегодня мы собрались на его базе. Собрали вот такой вот стенд э, дружно. Э, для чего? Для того, чтобы отснять э, великолепную бесщелевую систему под названием Краб 2.0. Вот. И пока мы собирали этот стенд, э, некоторые ребята вроде Парсека э, уже успели отснять ролик и выложить в интернет. Мы поняли, что это не актуально. Поэтому ничего про Краб 2.0 мы снимать сегодня не будем. Единственное, что я скажу по поводу этой системы, взяли вот этот профиль, сделали вот так, эта система является почти бещеревой системой, почти, благодаря конкретно Крабу 2.0 мы создали свою систему, как это произошло, мы приехали на объект, человек у нас заказал вот такую систему Краб 2.0, мы начали ее делать, все были просто в восторге, особенно мы, мы аккуратно его сложили назад, запаковали. Он теперь хранится у нас на складе, мы не знаем, что с ним делать. Взяли свои руки, свои мозги, и сейчас вы увидите, что из этого получилось. Краптоновая система выглядит вот таким интересным образом. То есть у нас есть специализированный профиль и вставка. Вставка, то есть мы заправляем полотно, закрываем эту вставку через полотно, и что мы при этом получаем. И здесь мы наглядно видим, что у нас остается щель где-то полтора миллиметра теперь мы посмотрим на нашу систему что, нам, что нам нужно вообще для нашей суперсистемы нам нужен обычный профиль можно это делать из э, обычного вашеобразного стенового, но нужно будет подрезать манишку, либо взять вот такой профиль уже конкретно сразу без этой задней стенки под вставку сейчас у нас на данном примере пластиковый профиль но обычно мы делаем это из алюминиевого, то есть на объектах. то есть прикручиваем профиль таким образом заправляется полотно, а потом сверху ставится вот такая разделительная вставка. Обычная разделительная вставка. Мы ее ставим вот таким образом, защелкиваем полотно, грубо говоря, примерно, как и в крабе. И при этом у нас не остается никакой щели. То есть примыкание получается идеальное к стене. Несколько особенностей нашей системы используем мы, как я уже говорил, разделительную вставку и на углах ее нужно зарезать вот таким образом то есть это что-то подобное в принципе что нужно проделать с вставкой для краба то есть мы их склеиваем получается вот такой вот уголок вот он готовый нужно еще здесь вот уголочек срезать потом объясню зачем по профилю ничего сложного крепится Таким же образом, как и любой другой профиль. Единственное, что мы добавляем саморезы, которые держат в распор. То есть вот здесь в можно посмотреть. Это дает нам большую жесткость передней губы профиля. Угол у нас 4, соответственно, нам понадобится 4 таких уголка. Также нам понадобится пушка, баллон и монтажный строительный фен. Дима, Дима не успел. Дима пока еще с нами первый раз, поэтому немножко не а, успевает выполнять свои функции. Все, погнали. После чего мы начинаем делать нашу бечевую систему. Начинаем ее делать с углов. Берем фен и хорошо разогреваем полотно. Делаем это осторожно, чтобы не засатинить мат и не заглянцевать сатин. Если вы понимаете о чем я. вставки в углы очень непростое занятие трудоемкая нужна сноровка но получается как-то вот так то есть примыкание идеальное к стене никаких щелей зазоров нет после того как мы вставили четыре угла все это происходит при помощи фена то есть пушка нам уже не нужна если помещение достаточно большое просто ставим ее включаем на помощь чтобы помещение у нас равномерно разогревалось а места монтажа конкретно точечно прогреваем дополнительно феном. четким мы используем шпатель специально сделанный для этой технологии таким образом то есть просто пластик ровненько обрезанный берем его и поправляем вставку Может быть кто-то скажет, что это не наша система, а его система, если он уже так делал. Ну, мы дошли как бы сами до данного варианта, именно использовать профиль без стенки, использовать разделительную вставку. Чисто случайно получилось. До этого были разные планы, что использовать вместо нее провод и все различные интересные причин да, вот. Просто под рукой лежал кусок разделительные ставки мы куда оп получилось вот так вот ну ее используем да Димон? совершенно не хоть димон ощутите димон так я ты потом за в кадр. Эту, эту уборочку доведу как обычно а, ну конечно да если вы зададите вопросом, а где же дима почему его нет в кадре вы сейчас увидите его в конце как он будет ряпшу кататься на Система сырая, может быть где-то в чем-то она недоработана, она не намного проще, чем системы краб, но по внешнему виду, по нашему мнению, она выглядит гораздо лучше. То есть примыкание четкое к стене и никакого зазора не остается. Также по ходу работы с этой новой или не новой бещелевой системой мы обнаружили то, что демонтаж полотна возможен и в принципе не такой уж и сложный как если допустим брать краб 2.0 что нам для этого нужно просто давим на полотно у нас образуется небольшая щель аккуратно шпателем мы туда подлазим и потихонечку его оттуда достаем вот, в принципе, у нас вставка разделительная вышла. И у нас в доступе гарпун какие. При обычной системе этажа остается лишь его ржать и достать гарпун. И в принципе установка обратная этой же системы после того, как мы выняли полотно, сделали то, что нам нужно. И заправили его назад, тоже достаточно простая. То есть, вот, одна, э, вставка остается на том же месте, где она и была. И ну, просто сказать, одним пальцем и возвращаем его на место. Все, Пещелей снова нет. Система снова пещелевая. Вот собственно и все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Если понравилось, то ставьте лайк. Вопросы пишите вниз. Подписывайтесь на канал, если еще не успели. А с вами как всегда был VC-PATULUKBY и как не всегда Дима из команды Корсика. Пока. Также совсем да. забыл, помимо YouTube канала у нас есть страничка в Instagram, там где вы можете посмотреть фото целого объекта с данной системой установки э, начепного потолка. И так да, пятый же не забудьте там нажать это, подписаться. там Да, там подписываются, да, там подписываются и вы подписываетесь. Все подписываются и вы подписываетесь. Все, всем пока.